Серия сериях Instinct достаточно большая, при этом достаточно интересная, пользующаяся спросом, пользующийся вниманием. Ну, во многом даже заслуженно. Мы сегодня продолжаем исследовать эту серию с очередной лыжей Supreme Instinct. Поехали! Здравствуйте! Лыжа, еще одна, третья серия Instinct. И она, на мой взгляд, дополняет серию вот, абсолютно гармонично. Такая третья лыжа полностью все. Она вот замыкает серию. У нас была достаточно хорошая лыжа uh, Row. Power Instinct была такая, в которой баланс плюсов и минусов был примерно на нуле. Это Row Instinct, и вот теперь Supremax. Как обычно, вот я вот, знаете, жизнь, она вот ничего нового не приносит. Обычно, вот я говорю, что все, что названо супер, оно все вот по факту вот реально вот совершенно антисупер. Так и в этой лыже. Значит, в этой лыже больше проблем, чем каких-то плюсов и проблем, при этом серьезных. Она реально жесткая, при этом зачем она такая жесткая, не непонятно. И эта жесткость ей не дает ничего вообще. Значит Прогнуть резанное видение в паспортный ее поворот, ее в принципе ну, тяжело. Новичку точно не справится. Вот, и как бы не получится 100%. При этом у нее вариабельности в дуге тоже никакой нет. При этом и дуга кривая. У нее на морде одна, на задниках другая, да. Вот, и при этом на морде она какая-то хреново. даже морда совсем жесткая. Вообще, как бы, вот ты ее давишь, да, в эту дугу, она просто слетает с дуги. И все. В общем, резанная дуга работает только в инструкторском повороте, заднеприводном, да, таком вот, когда на задник загрузили и отвесом бедра ангуляции поехали. Ну, в принципе, кому это надо, тоже вопрос такой от, достаточно открытый. да. Вот. В боковом пространстве лыжи безобразная. Во-первых, она бьет в ноги, во-вторых, она нестабильна. Вот. И она неинтересна. В узких э местах, там где требуется от лыжи как раз вариабельность, какая-то лояльность, там подвижность, она наоборот кажется очень тяжелой, неповоротливой, она цепкая, наоборот, цепляется за все, вот, и достаточно сложно на ней как-то вот кататься, и она очень недружелюбна. В общем, ощущение впечатление от них безобразные, честно говоря, мне очень было радостно только один момент, когда я их снял к чертям и забыл вообще о них, то, что они в моей жизни были. В общем, лыжик, на самом деле, подводя итог, очень все стандартно, да? у него боковой вырез достаточно такой явный, такой слаломный, широкая морда, узкая талия, но при этом она жесткая. Жесткость, как бы, надо ее разгонять для того, чтобы жесткость эту проработать, да? но разгонять ее не получается, потому что за счет своего бокового выреза она теряет стабильность. В общем, в итоге ни туда, ни сюда какая-то вот такая провальность. То есть, либо на нее нужен какой-то такой лыжник, там, килограмм на 150, я не знаю, который там ее прожмет. ну, либо, как бы, она вообще нафиг не нужна. Ни на загрузке, ни на разгрузке, на ней, как, как бы, фана нет, и кайфа нет, и вообще, как бы, смысла нет. Ну, вот, лыжа хреновая, мягко говоря. Вот, это отстой. Все, говорить о не будешь не о чем. Пойдём за следующий. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайки. Смотрите нас. Оставайтесь с нами в соцсетях. Пока.